you <laughs> я так хочу достигнуться до звезд, жизнь не пускает я среди богов Люди слепы на сгласы за звезды Все мои друзья давно мертвы Вину и я и геены враги Я не хочу оставаться один Ой тебе Что-то напомнит обо мне, Пыт на высоте, или же на дне Трясина, как жизнь, проблемы, картина, и мира, картина, Освети мой путь я жажды света я на краю где-то, пока ты бухаешь, и дуешь я новая, снова комета я так хочу дотянуться до слез, Всех не пускает я среди богов Люди слепы, но глаз из газеты за слез Все мои друзья давно мертвы Скину и я и гиены враги Я не хочу оставаться один я Из него на напролет Бегает запретом как вод Мир воображаемого плод Несет меня просто вперед mm -hmm. Я так хочу дознебнуться до звезд В не пускает я среди богов Люди слепы, на из нас и слезы Все мои друзья давно мертвы Вкину и я и гиены враги Я не хочу оставаться один я так хочу достануться до звезд Жизнь не пускает я среди богов Люди слепы, но из из Все мои друзья давно мертвы Кину и я, и гиены враги Я не хочу оставаться один